Ребята, мы должны сделать что-то. Когда? Когда-нибудь, ведь это нам даст кое-что. Точно! Я вспомнил то, о чем вы не знаете. VAD Multigaming представляет ежегодное собрание тунеедства и труда. Ну что, дорогие товарищи, всем здравствуйте! Как ведь с прошлого года мы обновили офис. Вы явно свои аватарки не обновляли. А, и так сойдет. Я теперь король, мы все плебеи. Класс. Итак, у нас очередная подготовка к стриму. Я готов выслушать ваши варианты. Первым мы выслушаем Романа. Роман? Ä, ну... Слушай, мне сейчас в туалет надо выйти. Можно на минутку? Стану почему-то прям перед выступлением, нужно прям срочно выйти. Ну ладно, выходи. 8 ебучих часов спустя. Так, ну судя по всему, товарищ Роман, куда-то слезнул. Мы остались с тобой вдвоем. Дэн, слушаю вас. Дэн. Дэн. Дэн, ты спишь, что ли? Вы не <проб> <проб> <проб> <проб> <проб> <проб> <проб> Мне пришла идея. Я знаю, как сделать стрим еще лучше. Ладно, давай, валяй. Нам нужен розыгрыш. Господи, тебе прошлого года было мало. Ой, no, no, no. Я, Я тебе гарантирую, этот стрим будет в сто раз лучше, чем тот. Так, ну явно идея хорошая. Ну ты, оно с Помнишь наше старое правило, оно сделаешь до начала розыгрыша. Да, да, конечно. Шёл пятый день интенсивных раздумий. Мозг, здорово. Чё, какие на сегодня идеи? На пас, лавандос, о, башка папирос, Почти, чё бывало, сняю брос, я не обсос, Получи вип, не скорее на мой главный вопрос. Яйца болят, что я хотят, Я эти меня тяготят. Four ну, to six later. Слушай, мост, Нет, но Ну, теперь, я думаю. Можем начать. Три медали, три победы. Зачем еще раз слово три, когда можно это обойти? Как удобно. Третье место получает стартрек а АВП Мартис. Бронза, бронза бронза бронза бронза бронза бронза бронза Браво, вздайс за второе место получаешь аттракцион невиданных чудес игра на выбор до двух тысяч не долларов а рублей <связь> Вау! ну а king-size подарок под елку хочешь получить иди на... Аккуратнее с языком, человек. Тогда за первое место нож заморский получи. <свес> Не может быть. Будешь перед пацанами понтоваться. Какие здесь же классные клинки. <свес> конец, конец бедной жизни нах... <свес> Вопрос возникнет у тебя. А какой именно нож вы нашли? Об этом скажем позже. Так что пока... Не бузи. Тебя там чем накормили-то, зайка? Мальчик мой, блин. спалят, спалят, чувак, так нельзя. Не, братан, ты мне надоел, Все, Условия будут теперь по моим контролям. Итак, для условия участия в розыгрыше вам нужно зайти в группу в нашем ВКонтакте. Ссылка будет в описании. Подписаться на наш канал. Это обязательно условие, на чем вообще не будете участвовать. Третье. Сделать репост этой записи о розыгрыше. А самое главное, изменение в этом году. Репост добавить ссылку на свой канал на ютубе. Также должно быть открыть подписки. Если вы, противные ребята, не соблюдайте хоть одного правила, и ваша страница является фейком, розыгрыш будет проведен заново. Да мой жесткий. Дата стрима планируется 4 января. О дальнейших событиях русскоши вы узнаете из нашей группы ВКонтакте. Так что подписывайся на наш канал, подписывайся на нашу группу ВКонтакте. И оставайся красавчиком. Или красавица, если вы смотрите нас. Просто охуенно, заебись гениально, лучше не видел, блядь. Да это же лучшее, что могло прийти в голову человеку. По-моему, это как-то не то. Я на такое говно не подписывался.